всем привет как меня видно как слышно я надеюсь что все хорошо видно слышно если здесь есть кто живой, помашите ручкой и расскажите мне как слышно как видно чтобы мы с вами проверили связь, наладили все. Я понимаю, что это все неприятно и долго. Хорошо все видно, слышно, да? Здравствуйте, здравствуйте. Отлично, уже присоединяюсь, Слышно, прекрасно, видно. Я надеюсь, что тоже хорошо. Да. Всем привет, привет. Ну что, тогда начинаем. Так, сейчас я... Меня зовут Елена, я преподаватель йоги, йоги Айнгара. Я практикую йогу и медитации с 2008 года, а преподавать я начала в 2011 году. И мне интересно, почему люди выбрали, которые сейчас присоединяются, почему вы выбрали именно занятия по йоге. Нет, не розыгрыш, именно занятия по йоге. Почему именно йога, не фитнес, не еще что-нибудь? Могу сказать про себя, что я сначала начала заниматься медитациями, буддийской медитацией, а потом это уже меня привело в йогу. Должна сказать, что йога для меня очень такой многофункциональный инструмент, который позволяет работать и с телом, и с психикой, и с эмоциями. И, в общем, очень позволяет и выживать, и хорошо жить, я бы сказала, даже в очень сложные времена. Хорошо. Ну, мы начнем. Я буду, наверное, сейчас выключу комментарии чтобы они не мешали, чтобы было всем видно, точно канал Декатлон, точно, точно присоединяйтесь. И, может быть, сегодня для вас будет, если кто-то знаком с методикой, по которой я преподаю, это методика хатха-йога, по методике БКС Айнгара. Ну, и, может быть, многие слышали, и все слышали, что йога и ангара – это обязательно в статике и с какими-то приспоси... приспособлениями. Ну, попробую вас немножечко сегодня разубедить. У нас будет достаточно динамичная практика для начального уровня. Итак, сейчас я найду, где выключить комментарии. Присоединяйтесь, а мы начинаем. И начинаем мы... С настройки на практику, нам нужно настроиться на практику, мы все откуда пришли, я вам рекомендую на что-нибудь сесть, не обязательно на пол, нужно сесть на какую-то опору, чтобы ваш позвоночник мог вытянуться, если вы сидите на полу вот с такой вот спиной, это не подойдет, вы так не сможете нормально дышать, а в йоге дыхание очень важно, Поэтому возьмите какую-нибудь высоту, какую-то опору себе под таз, чтобы вы могли сесть ровно и не напрягаться. То есть спина должна вытягиваться. Если мало такой опоры, вот можно взять парки плечами, например, а сверху положить одеяло. Я вам показываю сейчас, пока блоком, чтобы было видно, что должно происходить. Вот таким вот образом. Сидеть очень легко и удобно. Вот эта часть крестец называется, она должна двигаться вперед. То есть, если я двигаю крестец вперед, у меня автоматически вытягивается позвоночник. И я подхватываю это движение и тянусь вверх, как будто за макушку у вас тут и тянет. Вам нужно сесть на какую-то удобную опору. Если вы можете сидеть на полу вытягивайте вытягивать спину, нет проблем, вытягивайте Позвоночник, сидя на полу. Итак, крестец вы подаете вперед. Лопатки двигаете вперед. И представьте, что вы опираетесь на стену. Немножко отведите плечи назад. Если у вас есть стена, у меня задняя стена, вы можете облокотиться действительно на стену. Это будет хорошо и удобно. Почувствуйте свои стопы. И стопами немножко отталкивайтесь от пола. И это дает вам вытяжение в позвоночника. Слегка отталкиваетесь стопами от пола и подхватывайте это движение, макушку тянитесь вверх. Затем соедините ладони, посмотрите, соединяя основание ладоней, затем по основанию под пальцами вытягиваю все пальцы и основаниями больших пальцев я касаюсь грудины. Плечи опускаются вниз, локти вниз, а макушку тяните вверх. Прикройте глаза, расслабьте лицо, кожу лица. Сделайте спокойный вдох, спокойный выдох. Направьте внимание в дыхание, несколько мгновений понаблюдайте. Затем, как на вдохе ваша грудная клетка приподнимается вверх, а на выдохе слегка сдувает. Вы руками чувствуете движение грудной клетки, наблюдаете с помощью рук, подключаете руки, наблюдаете за дыханием. С каждым выдохом пусть расслабляется кожа лица, мышцы лица. Ваше лицо становится более спокойным, более гладким. Дыхание постепенно успокаивается, спокойный вдох, спокойный выдох. Настройтесь на практику и посвятите этот час только себе. Пусть внешние объекты вас не беспокоят. Все ваши органы чувств пусть будут сосредоточены на ваших ощущениях, на внутренних ощущениях. Спокойный вдох и спокойный вдох. Послушайте свое обычное спокойное дыхание. И теперь с выдохом подайте слегка подбородок вперед и отпустите голову вниз. Когда вы отпускаете голову вниз, ваши плечи автоматически начинают прийти вниз и вперед. Вам нужно сопротивляться, этому отводить по-прежнему плечи назад. И спину, кожу спины опускать вниз. И руками вы слегка приподнимаете грудину вверх. Вы именно грудную клетку поднимаете вверх. Голова спокойно свисает. Спокойный вдох и спокойный выдох. Затем отпустите руки на бедра ладонями вверх. Поднимите голову. Открывайте глаза. И поднимите еще раз добрый вечер всем, и мы начинаем нашу практику, вечернюю практику йога по методике БКС Айнгар. И начнем мы с вами с приятной позы, которая называется поза Гары, но только ледно, субта тадасана. Под голову можете взять какое-то одеяло, можете не брать. Если у вас сильно закидывается шея, когда вы вот делаете вот так вот, когда вы лежите на пол, лучше взять одеяло. Если у вас нет проблем с этим, можно одеяло не брать. Так укладываемся. Эта поза нам пригодится для того, чтобы в конце лечь в шаваса. Но это будет примерно так же, точно так же. Я сажусь и опираясь на руки, позвонок за позвонком опускаю позвоночник. Затем я управляю кожу на затылке, вытягиваю затылок и расширяю в сторону. Затем я захватываю края коврика и разворачиваю плечи. Я внешними лопатками прям подхожу внешними плечами друг к другу. И затем одну ногу вытягиваю и другую ногу вытягиваю. Стопы на себя. Немножко смещусь. Стопами вы как будто бы упираетесь в стеночку. Если у вас есть стена, это прекрасно. И вот таким вот образом ваш пол будет выравнивать вам позвоночник. Сейчас направьте внимание в пятки и пятками потянитесь вот себя. Затем направьте внимание в задние бедра, вот эти места, которые касаются пола, и пусть задние бедра опускаются на пол. Направьте внимание в ягодицы и ваши ягодичные мышцы должны направляться от поясницы к пяткам. Если они направляются к пояснице, вы можете приподнять и направить ягодицы в пятку. В нормальном положении ваша поясница не вжимается в пол. Она может касаться, но не вжимается. Лопатки лежат на полу. Поза горы. Тадасана. Направьте внимание в спину и почувствуйте, сейчас пол выравнивает вам спину. Крестец, лопатки и затылок лежат на полу. Затем поднимите руки вверх. И почувствуйте, когда вы подняли руки вверх, ваши лопатки начинают подниматься вверх от пола. А вам нужно лопатки опускать вниз и плечи направлять к пяткам. То есть ваши плечи не должны направляться к ушкам. Тем переплетите пальцы рук и разверните ладони вверх. Руками вы как будто хотите встать на потолок, но плечи, лопатки опускаете к полу и плечи отводите от ушей. Затем мы в динамике сделаем следующее. На вдохе руки выводим за голову. На выдохе вверх. И в темпе своего дыхания 10 раз мы делаем вот такое упражнение. Вдох, потянулись руками за головой. Выдох, вверх. Вдох, руками тянитесь за головой. Выдох, поднимаются руки вверх. Вдох, потянулись руками. Но когда вы тянетесь руками за головой, Ваши плечи по-прежнему не должны идти к ушам. Вы по-прежнему направляете их от ушей. И выдох. Вдох. Вытяните все тело, потянитесь пятками в одну сторону, макушкой и руками в другую сторону. Выдох. Еще раз. Вдох. Еще раз растяните весь позвоночник. Выдох. Разверните пальцы. И теперь вам нужно поменять перекрест пальцев рук. Что это значит? Если у вас спереди... Сейчас я встану, вам поближе немножко покажу. Если сейчас правые пальцы сверху, то вам нужно поменять перекрест рук и сделать левые. Вот таким вот образом. И сейчас еще раз. 10 раз. Вот я Поднимаете пальцы рук. И поехали еще раз. Вдох, потянулись руками. Макушкой за голову растянули позвоночник. Выдох, руки вверх. Вдох, потянулись руками. растяните позвоночник по полу, спину по полу, выдох, руки вверх. Еще раз. Вдох. Вытянитесь полностью. Выдох. Еще раз. Вдох. Пятки тяните от себя. Макушкой тянитесь от пяток. Растягивайте, вытягивайтесь. Выдох. И еще раз. Вдох и выдох. Разверните ладони друг на друга, согните, согните ноги в коленях и через бок поворачиваемся. Пол нам сейчас выравнивал позвоночник. И то же самое нужно будет сделать стоя, поза горы, та же самая тадасана. И смотрите, когда вы будете поднимать руки вверх, представляйте, что у вас здесь или стена. Если есть стена, можете делать это все у стены. Я вот, например, буду делать это у стены. Крестец, лопатки и затылок, постарайтесь направлять к стене. И задние бедра вот это место тоже направляете к стене. Вытяните руки вперед, перекрестите пальцы рук, разверните ладони наружу. Вдох, потянитесь вверх. Если можете, дотянуться до стены. Хорошо, пятками давите пол, выдох, вперед, лопатки вставляйте на стене. Если нет стены, можете делать это без стены. Я покажу вам сбоку. Вдох, потянулись вверх, вытянулись макушкой вверх, выдох, руки вперед. Еще раз продолжайте. Вдох, только не прогибайте поясницу, вот этого не нужно делать. Передние бедра назад, ягодицы вниз, выдох. Вдох, не прогибайте поясницу, макушку тянитесь вверх, руками тянитесь вверх. Выдох. И сейчас еще раз. Вдох и выдох. Теперь нужно развернуть ладони друг на себя и поменять перекрест пальцев рук. Развернуть ладони. И сейчас еще раз. Вдох, потянитесь вверх, вытянитесь, приятно потянитесь. Выдох. Вдох еще раз. Потянитесь вверх. Потянитесь. Пятками давите пол, как будто вы хотите взлететь. Отталкивайтесь пятками от пола. Руками тянитесь вверх. Выдох. Еще раз. Вдох. Потянитесь вверх. Не прогибайте поясницу и вниз. Пятками отталкивайтесь. Выдох. Вдох. Потянитесь вверх. Вытянитесь приятно. Вытянитесь. макушку. Тянитесь вверх. Выдох. Еще раз. Вдох и выдох. Разверните ладони на себя, расцепите пальцы рук, опустите руки. Сейчас еще раз будем делать из этой же позы стоя. Только руки сзади переплетаем за спиной. Если у вас очень широкие плечи, и вы не можете перекрестить пальцы рук за спиной, я очень вам рекомендую взять ремешок, если у вас уже есть ремень. Вы можете его взять, это будет очень неплохо. С ремнем даже лучше будет упражнение. Ремень можно померить по плечам. Или даже чуть шире. Вы надеваете ремень на запястье. И разворачиваете плечи назад. Но когда вы разворачиваете плечи назад, поясница не должна прогибаться. Вспоминаете, вы лежали на полу. И пол выравнивал вам спину. Здесь должно быть то же самое. Стопы давайте поставим на ширине таза. Разверните плечи назад и начинайте расталкивать ремень или перекрест пальцев рук. Разворачивайте плечи. Макушку тяните вверх и поднимайте грудную клетку вверх. Вот это место поднимайте вверх, как будто вы хотите поставить сюда какую-то чашечку. Но при этом следите, чтобы ягодицы опускались вниз. И поехали. Плечи разворачиваете руками, тянитесь вниз, макушкой вверх, грудину вверх, пятками давите в пол. И сейчас мы сделаем опять немножко динамических движений. Вдох, насколько возможно, руки отводите назад. Выдох. Вдох. Потянулись руками. Выдох. Я уберу лимень, чтобы показать тем, кто делал с перекрещенными пальцами рук. Разверните плечи. Вдох немножко. Руки назад. Насколько можете. Выдох. Вдох. Следите за дыханием. Ваше дыхание не должно сбиваться. Выдох. И в своем темпе. Вдох. Потянулись. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Поднимайте грудину вверх. Можете даже затылкой немножко назад уходить. И выдох. А если у вас трицепсы еще напряглись, то это вообще прекрасно. Выдох. Направляйте трицепсы ближе друг к другу. И выдох. Освободите ладони. Отдохните. Если не меняли перекрест пальцев рук, поменяйте перекрест пальцев рук. еще разочек. Отведите плечи назад. Это хорошо освобождает плечи после рабочего дня. Или в течение дня вы можете делать вот это вот то, что мы... Те упражнения, которые мы делаем. Это освободит ваши плечи и взбодрит вас на самом деле. Вы можете делать вот эти упражнения... Утром вместо кофе это взбодрит лучше, чем кофе, это улучшает кровоснабжение, продолжает делать головного мозга, это обеспечивает вам приток крови к лицу и, соответственно, молодость лица. Выдох. Хорошо, освободите руки, немножко, если нужно, встряхнитесь. Сейчас мы с вами сделаем вот такую вещь. Вытяните руки в стороны. Когда вы вытягиваете руки в сторону, плечи опускаете вниз, и руками вы как будто на что-то давите. Мы некоторое время подержим руки. Но если вы чувствуете, что вы устаете, вы можете руки наторвать. Но здесь постарайтесь вытягивать руки в стороны и держать руки не бицепсом, как вы это привыкли делать, а трицепсом, вот этим вот местом. Чтобы включить это место, женщина, особенно для вас, это актуально, особенно с возрастом, вам нужно давить. Как будто руками вы же на что-то давите. Как будто что-то вниз опускается И давим руками вниз. Плечи вниз. Вот это место вниз. Должно быть трапеция вниз. Лопатка вниз. Вытягивайте руки в сторону. Тянитесь руками. Угу. И теперь соединяем руки перед грудью. И сейчас нужно будет прыжком. Если у вас проблемы с поясницей то прыгать не нужно, просто ноги расставите широко, или женщина во время периода тоже прыгать не стоит. Если все нормально, вы прыжком расставите стопы широко. И посмотрите, ваши ладони и стопы, они должны находиться на одном уровне. То есть, если я проведу вертикальную линию от своей ладоней вниз, я как раз попаду на стопу. И вытягивайте руки в сторону. Угу. И теперь прыжком соедините стопы. И теперь поехали, сейчас мы в динамике Попрыгаем. Вдох, выдох. И прыгаем. Старайтесь ноги сразу широко поставить. Можете быстрее это делать. Попрыгайте, взбодритесь немножечко. Если вы сидели целый день, это вам хорошо поможет. Вы можете привлекать, кстати, своих детей. Им будет тоже весело попрыгать вместе с вами. Ну, У вас настроение тоже получится. Прыгаем, прыгаем. Спокойный вдох, неспокойный выдох. Угу. Сейчас мы с вами сделаем упражнение. Восстановите дыхание. Постойте в тадасане. Следующее, я подойду поближе. Бывает, расставите ноги широко, поставите руки на таз. И вот эта часть у вас должна быть неподвижной. Что мы будем делать? Мы разворачиваете правую ногу. Туловище у меня не двигается, только нога. И колено у меня смотрит стого вправо. И затем в обратную сторону. Вы разворачиваете ногу на пятке. Да? Вот так вот. То есть моя пятка практически стопар не двигается. Давайте попробуем с правой ногой. Правую ногу разворачиваете. Плечи, туловище не двигаются. Разворачивайте ногу в бедре. На пятке. Одну ногу разворачивайте. Угу. И другую ногу. Давайте слева. Посмотрите своими глазами, чтобы ваше колено разворачивалось влево. Угу. Туловище не двигается, только нога в тазобедренном суставе. А теперь, сначала ноги будем разворачивать вправо, и правую и левую, а затем влево. Вправо все развернули, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, и ноги параллельные, пешком соедините, стопы. Спокойный вдох, неспокойный выдох. Сейчас <coughs> делаем следующее позу, которую вы, наверное, многие по крайней мере слышали, которая называется триконас на позднеугольника. Поехали. Руки перед грудью, прыжком оставьте стопы. Потяните руки в стороны и разверните ноги вправо. Посмотрите на свою правую ногу и убедитесь, что ваше колено смотрит строго вправо. Руки тяните в стороны. И теперь входите в позу. Вот куда дотянулись, туда и дотянулись. Туда и молодцы. Но руки продолжайте тянуть в стороны. И смотрите вперед. Не смотрите в голову. Не понимайте в голову. Посмотрите вниз и посмотрите на свое колено. Куда оно смотрит. Колено должно смотреть строго вправо. И теперь на вдохе. Вытягивайте себя левой рукой. Стопы параллельно. И в другую сторону. самое. Втягивайте руки в стороны И теперь вытягиваемся влево. Следите за тем, чтобы оба бока ваши были параллельны. Отталкивайтесь левой рукой от, от, от голени, или куда вы дотянулись А правой рукой тянитесь вверх. Посмотрите на свое левое колено. Оно должно смотреть строго влево. Не в экран телефона, а влево. И на вдохе вытягивайтесь стопом. Плешком соедините стоп. Спокойный вдох. Неспокойный выдох. Отдыхайте в позе тадасана. Спокойный вдох. Неспокойный выдох. Ваше дыхание не должно сбиваться. И сейчас мы с вами сделаем следующее. Оставьте стопы, расставьте широко. Поза героя. Вирабхадра. Два. Их несколько поз. Разверните. Левую стопу слегка вправо и полностью разверните правую ногу наружу. Если руки тяжело в какой-то момент держать, вы некоторое время терпите, а потом ставьте руки на таз, вытягивайте руки в сторону. И теперь мы сейчас будем не уходить в динамику. Посмотрите на свое правое колено. И ваше правое колено должно смотреть строго вправо. И теперь вы сгибаете ноги в, ногу в колене, выпрямляете. Сгибаете до 90 градусов. Между голенью и бедром должно быть 90 градусов. Поэтому если не хватает места, немножко отойдите левой ногой. И поднялись Еще раз. Согнули ногу. Подняли. Когда вы сгибаете правую ногу в колени левая стопа не должна отрываться. Внешний край стопы не отрывается. Вот эта вот часть ноги левой не отрывается. И выпрямили. Согнули и выпрямили. Согнули, отталкивайтесь правой ногой и буквально вытягивайтесь вверх. И отталкивайтесь правой пяткой и выпрямили. Еще раз согните ногу и выпрямляйте. Согните, давите стопами в пол и выпрямляйте. Еще раз согнули и задержались. Теперь Подбородок ведите параллельно полу, разворачивайте голову и посмотрите на средний палец правой руки. И заодно посмотрите на свое колено. Ваше бедро, колено и рука должны быть параллельны друг другу. На вдохе выпрямляем. Стопы параллельно. Поставьте руки на таз, если нужно. Немножко отдохните. Спокойный вдох и спокойный выдох. Отдохнули, вытяните руки в сторону. Заверните правую стопу внутрь. Левую ногу полностью разверните наружу. И ваше левое колено должно смотреть строго влево, туда же, куда рука. Еще раз. Согнули ногу до 90 градусов. Выпрямили. Согните левую ногу. Левое колено строго влево. Выпрямите. Согните левую ногу, но внешний край правой стопы не отрывается. Выпрямите. Согните. и Выпрямите левую ногу. Согните левую ногу до 90 градусов. И выпрямите. Когда вы выпрямляете ногу, согните. А сейчас выпрямляйте, пяткой давите в пол. И выпрямите. Плечи вниз, лопатки вниз. И выпрямите. Еще раз согните ногу. Остаемся в этом положении. Давите пятками в пол. Как будто вы хотите выпрямить левую ногу, но не выпрямляете ее при этом. И подбородок ведете параллельно полу. Смотрите на средний палец левой руки. Поза Героя 2. Вирабхадрасана 2. Спокойный вдох, спокойный выдох. Дышите. Поза Героя она придает уверенности в жизни. Смотрите влево. Смотрите на свою цель. И будьте убеждены, что вы ее добьетесь. И на вдохе поднимаемся. Стопы параллельно. И прыжком соединяемся. Поза горы Тадасана. Спокойный вдох и спокойный выдох. Все время следите за дыханием. А сейчас мы сделаем свадьбу, позу, которую только ленивыми, они еще не знают, не слышим. Собаку морды вниз. Нужно сесть на пятки, колени немножко развести в стороны. И вытянуться вперед. Эта поза называется мы Ее еще часто называют позой ребенка. Прижмите ладони, поднимите таз и прижмите ладони. Ваши плечи должны быть на одном уровне с ладонями. Посмотрите на свои руки. Все пальцы, все фаланги всех пальцев рук должны быть прижаты. Подогните пальцы ног, стопы на ширине таза. Грудины ключицами тянитесь вперед и ладонями толкайте пол вниз. Выпрямите ноги в коленях, планка, а затем бедрами тяните себя назад. Сейчас подсогните ноги в коленях, оттолкнитесь руками. И помните, мы с вами поднимали руки вверх. Здесь должно быть то же самое. Руки и туловище в одну линию. И затем, сохраняя руки и туловище в одну линию, выпрямляйте ноги в коленях, если можете. Если не можете, если когда вы выпрямляете ноги в коленях, вы скрепляете спину, вы не выпрямляйте ноги. Отталкивайтесь руками. Поднимайте седалищные кости вверх и выпрямляйте ноги, если это возможно. Если у вас совсем все хорошо, вы бедра тянете назад, отталкивайтесь руками и пятки приближаете к полу. Голову опустите вниз. Макушкой тянитесь между большими пальцами. Дышите. Отталкивайтесь руками. Переносите вес в ноги и больше стойте на ногах. Теперь подойдите ногами к рукам, поставьте стопы на ширине коврика, Подсомните ноги в коленях, руки поставьте на кончики пальцев. Если это для вас тяжело, возьмите кирпичи или какую-то опору, что угодно под руки. Давите ладонями в опору или в пол и Прогнитесь в грудном отделе затылком, немножко потянитесь назад, но при этом задняя поверхность шеи не должна сжиматься. Давите пятками в пол, сохраняйте спину ровной. И когда вы давите пятками в пол, поднимаете таз вверх. Весь таз поднимаете вверх. Если можете, руки держать на полу, держите руки на полу. Но ваша спина не должна скругляться. Еще раз, подсогните ноги в коленях. Еще раз. Прогнитесь в грудном отделе, тянитесь грудиной вперед, давите пятками в пол. И от этого движения выпрямляете ноги в коленях. Не от того, чтобы вы просто коленным суставом сработали, а от того, что вы все бедро поднимаете а пятки вверх. Голову отпустите вниз. Поза называется половина артха уттанасана. Танк тянутся. Половина позы вытяжения. Полное потовое тяжение выглядит. Если можете уходить на пол ниже, уходите ниже на клон. Дышите. Спокойный вдох. И выдох. Затем поставьте руки на бедра и поднимитесь вверх. И сейчас мы сделаем с вами следующее. Нашка поработаем и с руками, и с ногами. Если вы не будете как следует работать ногами, вам будет очень тяжело рукам. Ноги должны быть очень-очень прямыми. Представьте, что у вас колени отсутствуют. Смотрите, мы будем делать динамику следующей. Вы войдете в собаку мордой вниз. И на вдохе высокая планка, собака мордой вниз. Еще раз. Высокая планка, собака мордой вниз. Это легкий вариант. Кто может? Высокая планка, читуранга дандасана собака, мордой вниз. Высокая планка, читуранга, собака, мордой вниз. И поехали. Собака, мордой вниз. Отталкивайтесь руками. Кто полегче. Входим в планку. Пальцами ног, подушечками под пальцами ног давите, грудину вперед, макушка вперед, руками толкаете пол ногами вытягивайте себя назад, собака, мордой вниз. Еще раз. Высокая планка, кто может, низкая планка, чатуранга и собака, мордой вниз. Еще раз. Планка высокая, кто может, чатурангу делаете и собака, мордой вниз. Еще раз. Планка или низкая чатуранга дандасиба, собака, мордой вниз. И еще раз. Высокая планка или низкая, ноги прямые, бедра поднимайте вверх, пальцами ног, подушечками под пальцами ног давите в пол. И собака мордой вниз. И подойдите ногами к рукам. Поставьте кончики пальцев рук или на опору, или на пол. Подсогните ноги в коленях, прогнитесь в грудном отделе. Давите пятками, давите кончиками пальцев рук. И выпрямляете ноги от того, что вы пятками сильно давите пол. Затем голову опустите. Спокойный вдох, спокойный выдох. Если у вас руки на полу, у вас спина не должна скругляться, вы локти разводите в стороны. Но руками все время давите пол, для того, чтобы ваши плечи к ушам шли. Плечи вы поднимаете вверх к пояснице. А для этого нужно руками сильно давить в пол, макушкой тянуться вниз, а лопатки трапеции поднимать вверх. Пятками давить в пол, седалищные кости вверх. И тогда спина, бока тулыщи вытягиваются. На вдохе вы, да, еще сильнее давите ногами. На выдохе макушкой тянетесь вниз. Кому это очень тяжело, вы можете под лоб положить себе или кирпич, или два кирпича. Если вы хотите сейчас чуть больше отдохнуть, лучше, чтобы у вас голова была, была на опоре на чем-то. И спокойный вдох, и спокойный выдох. Ну, поставьте руки на бедра и поднимайте. С вами сделаем а, скручивание из позы которая называется поза благоприятного знака с касс лучше если и чтобы вы сели на какую-то опору как в самом начале для того чтобы у вас вытягивалась спина я к вам сяду боком чтобы вы видели что происходит если вы садитесь на опору, хорошо, если у вас бы сзади будет какой-то кирпичик или какая-то что-то повыше. Можете книжку взять. Перекрещивайте ноги. В кстати, очень хорошие кирпичи для юги. у ну, них, кстати, орики тоже прекрасные. Позвоночник вытягиваете, макушку тянете сверху. Крестец, двигаете вперед, лопатки вперед. На вдохе поднимите руки вверх, вытяните бока туловища. И на выдохе скручивайтесь. Правая рука сзади, левая рука на правое бедро. Локти я двигаю в стороны. И дышу. Грудину поднимаю вверх, отталкиваюсь ногами, макушку тянусь вверх. И на выдохе расслабляю живот. Здесь секрет в том, что чем больше вы расслабите внутренние органы, живот, дыхание, тем лучше у вас будет скручивание. Скручиваетесь вы за, за счет того, что вы отталкиваетесь руками, отталкиваетесь ногами. Это очень мягко, очень спокойно, видите, я не сильно, тут никакого сильного напряжения нет. Единственное, вы должны поднимать грудину вверх, плечи отводить назад и спокойно дышать. Спокойный вдох и спокойный выдох. И то же самое вы делаете в другую сторону. Возвращаемся к центру. Вытянитесь руками вверх, вытяните бока туловища и на выдохе скручивайтесь. Спина должна быть прямой и ровной. Тогда что-то будет получаться. Иначе вместо пользы вот от такого скручивания с круглой спиной вы получите сплошные травмы. Поэтому пусть это будет чуть-чуть совсем скручивание но вы будете вытягивать спину. Поэтому вам нужно обязательно садиться на какую-то опору, если у вас спина скругляется. крестец вы двигаете вперед, лопатки вперед. И скручивание такое мягкое, спокойное на выдохе делаете за счет того, чтобы... Правой рукой отталкивайтесь от левого бедра, а левый, э, пальцами левой руки отталкивайтесь от опоры. Вдох, поднимайте грудину выше, вверх, выдох, скручивание на расслабление. Расслабляйте спину, правую часть спины, живот. Вот это все должно постепенно расслабляться. Направляйте в ребра, в спину, в свои осознанные выдохи для того, чтобы эта часть спины постепенно расслаблялась. И возвращайтесь к центру. И мы делаем еще разочек. Вы меняете перекрест ног. Если вот вы сидели, удобно было, то сейчас может быть не очень удобно и не очень привычно. Перекрещивайте ноги. Спина ровная. Вытягивайте спину. На вдохе поднимите руки вверх, вытянитесь. И на выдохе делаем скручивание. Левой рукой вы отталкиваетесь от правого бедра, правой рукой отталкиваетесь от опоры. И сначала на вдохе поднимается грудь вверх, макушкой тянетесь вверх. На выдохе расслабляетесь. И тогда скручивание на самом деле будет происходить само по себе. Вдох это, вверх, выдох, скручивание. Вдох. Вот на выдохе расслабляйте. Тогда скручивание само по себе у вас хорошо получится. Главное следите за тем, что вы вытягиваете позвоночник. Возвращайтесь к центру. Еще раз. Потянитесь руками вверх. Это позволяет нам вытянуть уже и бока туловища, и бока спины. И сохраняя это вытяжение на выдохе, разворачивайтесь. Левая рука сзади, правая рука на, лево, э, на левое бедро. И правая рука отталкиваетесь от левого бедра. На вдохе поднимаете грудину вверх, на выдохе расслабляйте живот. Вдох и выдох. Локти разводите в стороны. Делайте вашу грудную клетку на вдохе широкой, а на выдохе на вдохе, точнее, поднимаете вверх, а на выдохе делаете ее более широкой. Вдох – это вытяжение, выдох – это расширение. Вдох – вытяжение, а выдох – расширение. Вдох вытяжение, выдох расширение и возвращайтесь к центру. И сейчас нужно будет вытянуться вперед. Если у вас есть кирпичик, будет хорошо, если вы положите голову на какую-то опору и тянитесь руками вперед. И опять я сейчас развернусь к вам боком, чтобы было видно, что спина у вас должна вытягиваться. И спина должна. Хорошо будет, если все-таки лоб у вас будет на оборе. Если у вас спина вот так скругляется, значит вам нужно что-то выше. Вот таким вот образом. Вот у меня тут стул, в принципе вы можете поставить лоб и даже вот на стул. Если вы плохо наклоняете вниз, вот это вот прекрасная поза для отдыха. Мы уже постепенно начинаем заканчивать практику. Мы сделаем сегодня хорошую восстанавливающую практику. Шавасана, на проза-трупы, мы к ней сейчас готовимся. Поднимитесь и поменяйте перекрест ног. Собственно, вся практика йоги, вся практика асан, она нужна не для того, чтобы как-то вспотеть, а для того, чтобы подготовиться к следующему этапу. Следующий этап после асан, после поз, физической э, тренировки тела, идет э, тренировка дыхания. Да? На самом деле даже не дыхание, а в соответствии с философией йоги, а мы дыхаем не столько не только воздух, сколько энергию. Это работа с энергией, с праной. Прана, аяма. Но это следующий этап, и нужно очень серьезно готовить. Вот. А сейчас мы с вами сделаем следующую позу. Розарита Пада Это подготовка к перевернутым позам. С нее нужно осваивать. Начинается осваивать перевернутые позы, типа стойки на голове, например. Если а, у женщины у вас период, то не нужно делать эту позу. Вы сразу тогда перейдете к следующей позе. Нужно согнуть ноги в коленях и соединить плюс. Если все нормально, вы ложитесь на сприну, как в самом начале. Ваш живот опускается вниз. Если у вас есть ремешок, это прекрасно. Вы можете использовать ремень. Если нет ремешка, вы можете использовать стену. И нужно сделать, в общем-то, простую вещь – поднять ноги до 90 градусов. Посмотрите, что происходит. У меня крестец лежит на полу, спина, лопатки лежат на полу. Если вы понимаете, что вот так ноги вы не можете поднять, вы можете сделать что? По одной ноге. Одна нога у меня согнута, да? А другую ногу вот я так, например, могу держать. Или вот так вот. Если можете две ноги, держите две ноги. Кто держит, держите. Если вы можете это делать без ремня, заведите руки за голову и держите ноги без ремня. Держите, держите. Но важно, чтобы ваш живот при этом не напрягался. Ваш живот лежит на полу. Так? Если у вас есть стена, это, в общем, даже еще лучше. Вам нужно плечи к стене, если можете, вплотную, если ноги 90 градусов вы держите, но посмотрите, стопы я опускаю вниз, пятками тянусь вверх, крестец лежит на полу, лопатки лежат на полу. Если вы не можете держать 90 градусов, ну ничего страшного, отодвиньтесь от стены на то расстояние, чтобы вам было комфортно держать прямые ноги. Если вы поддержите так минут 5, вы почувствуете, что ноги, в общем, очень хорошо вытягиваются. Более того, жестким людям, то есть людям, которые не могут держать ноги 90 градусов, я очень рекомендую вот начинать вот с такого положения, когда между крестцом и ногами у вас не 90 градусов, но ноги у вас должны быть обязательно на опоре. Вот такое да, положение между ногами. Держим, держим. Все остальные еще держат, пока я рассказываю, я вас развлекаю, веселю, чтобы вам было не скучно. А вот именно с такого положения, или даже, может быть, с такого, ноги должны быть обязательно на какой-то опоре. И вот эту позу нужно делать подолгу. Если вы каждый день будете делать такую позу подолго, то через месяц, два-три вы поймете, что у вас ноги приближаются к вертикальному положению. Но наблюдайте за тем, что у вас крестец. То есть, видите, у меня не поднимается ничего вверх. Крестец лежит на полу. И поясница у меня не вжимается в пол. Она касаться может пола, но она не вжимается. И вот это вот первая поза, которую мы осваиваем, прежде чем начать осваивать ступни на голове. Дыхание мягкое, видите, живот. Если можете без ремня, еще раз говорю, держите без ремня. и Руки за голову можете привести. Держите. Угу. И теперь постепенно выходим из позы. Собните ноги в камень. И а, следующая поза Супта Бакхалканасана. Супта, если вы слышите в, в названии пози Супта, это всегда поза лежа. Если есть кирпичи, это прекрасно. Я покажу с кирпичами. Если нет кирпичей, делайте пока без кирпичей. С кирпичами получше. Потому что это лучше воздействует на грудную клетку. Чтобы улучшить иммунитет, нам нужно вот эту вот часть растягивать и поднимать вверх. Есть полная поза, делается, конечно, без кирпичей. Но а, лучше делать с кирпичами. Здесь должно быть что-то жесткое. Это очень хорошее влияние на легкие будет делать и на сердце. Посмотрите. Вы соедините стопы, колени разведете в стороны. Вот такое вот положение в ногах. Кирпич должен попасть вам на лопатки. Но если нет кирпича, в следующий раз. Так. И ремень накиньте на стол. Вместо ремня можно использовать, кстати, любой ремо, ремо, ремо, ремо, ремо, любой пояс или даже свернутое одеяло. Вот. И вот видите, у меня приподняты. Прибодня грудная клетка, голова на опоре. И некоторое время мы полежим, подышим. Я ремнем удерживаю свои стопы. Если вы ремнем не удерживаете, во-первых, можете развернуться стопами к стене, чтобы они не скользили. Ну, или взять какой-нибудь пояс. Стопы подвигайте как можно ближе к тазу. И ладони я разворачиваю вверх в потолок, потому что мои бедра немножечко лежали на руках. Это довольно такая спокойная поза. И эту позу, кстати, вы можете использовать для того, чтобы отдохнуть. Если вы чувствуете, что вы устали, у вас есть какое-то сильное физическое или нервное напряжение, вы можете полежать в этой позе минут 5, 10, 15, 20, и вы почувствуете, что вы отдохнули лучше, чем вы просто поспали или просто ничего не поделали. Дыхание мягкое, спокойное. И чувствуйте, как наполняется ваша грудная клетка, особенно если у вас есть кирпич. Я очень рекомендую вам попробовать, может быть не сейчас, а вы посмотрите потом записи и уже сделаете это с материалом. Вы почувствуете, как наполняется грудная клетка. И, собственно, вот это и является подготовка к пранаяме, про которую я говорила, прана, энергия, аяма, распространение, расширение энергии. Эта поза нужна для того, чтобы начать готовиться. Да? Здесь вы чувствуете, что грудная клетка расширяется и наполняется воздухом. Вы можете прям представлять, как она наполняется не только воздухом, но и энергией. Такой хорошей, которая борется со всеми недугами. И сейчас постепенно будем выходить. Аккуратно помогайте руками собрать ноги. И через бок поднимайтесь. И сейчас мы готовимся к самой любимой позе. Всеми. Хотя она является при этом самой сложной позой йогой. Шавасана, поза трупа. Опять я вам рекомендую под голову все-таки что-то брать. Какую-то опору. Для того, чтобы у вас... Шея вот так вот, сейчас я иду поближе, чтобы было понятно, чтобы шея вот так не закидывалась, да? Вот это вот плохое положение и для щитовидной железы, и для шеи. То есть ваша шея должна быть достаточно ровной, поэтому вы берете опору. Да? И опять, как в самом начале, вы садитесь, опираясь на руки, аккуратно укладываете спину. Шея, голова на опоре. Берете затылок себя поднимаете затылок к макушке и расширяете кожу затылка в сторону. Затем приподнимаете таз и кожу ягодиц направляете к пяткам, чтобы удлинить поясницу. И выпрямляете одну ногу и другую ногу. Бедра разворачиваете, стопы у вас разваливаются в сторону. Затем я сгибаю руки в локтях и локтями, плечами надавливаю на пол. И затем просто выпрямляю руки в локтях. Прикройте глаза, сделайте полный выдох и с каждым выдохом постепенно расслабляйтесь. Спокойный вдох и спокойный выдох. И с каждым выдохом вы произносите про себя «Я расслабляю. Я расслабляюсь. Дыхание. Расслабляется левая рука, левая ладонь, пальцы левой руки, левое предплечье, локоть, плечо. Вся левая рука полностью расслаблена. Расслабляется спина на полу. Каждым выдохом ваша спина становится все более мягкой, текучей. Расслабляется поясница. Расслабляется ягодица. Расслабляются бедра. Расслабляются стопы. Ноги полностью расслаблены. Расслабляется живот, и с каждым выдохом опускается к пояснице. Расслабляется грудная клетка. Расслабляется горло, шея. Расслабляется затылок, макушка, расслабляется бок, виски, верхние веки, глава становится более тяжелой. Расслабляются щеки, уши. Расслабляются губы, подбородок. Все лицо полностью расслаблено. Голова полностью. тело полностью расслаблено, расслабленное тело, расслабленное тело, телу течет дыхание, дыхание течет как бы само по себе. если вы чувствуете, что какие-то мысли посещают, представьте, что это облака на небе, которые приходят и уходят, и возвращайтесь постепенно к своему дыханию и позволяйте мыслям уносить. Сейчас делайте более глубокий вдох. Пошевелите руками, ногами. Согните ноги в коленях, руки в локтях. Мягко, плавно повернитесь на бок. Пусть глаза пока будут закрытыми. И опираясь на руку, закрытыми глазами, мягко, плавно поднимитесь, сядьте в удобную позу, соедините ладони перед грудью и потрите ладонь об ладонь, затем основаниями ладони коснитесь глаз, пусть глаза направляются назад в затылку. Еще больше расслабляются если вы чувствуете дрожание в глазах по-прежнему подержите руки на глазах на них. затем направьте дровик к вискам и помассируйте круговыми движениями виски в одну сторону довольно интенсивно массируйте и в другую сторону затем направьте виски к затылку и сделайте несколько движений как будто вы водой умываетесь от подбородка вверх по волосам Несколько таких умывающих движений. Затем поставьте ладони перед глазами. Раскройте глаза. Посмотрите на ладони. И соедините ладони перед грудью. Поблагодарите себя за практику. Пожелайте себе хорошего отдыха, покоя. Чего вы хотите себе пожелать вам нужно, чего вам хочется. Пожелайте сейчас всем окружающим людям добра, счастья, радости, покоя. На этом наше занятие закончено. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, этот небольшой комплекс немножечко принес вам бодрости и одновременно покоя. Всего хорошего. Будьте счастливы, будьте спокойны и будьте радостны. Пока-пока.